Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Сегодня мы идем на Лахоя Шорс. Я сегодня в Лахоя, на пляже, который называется Лахоя Шорс. Тут абсолютно активно сегодня, очень много народа на пляже. На пляже я познакомилась с Деррелом. Деррел родом с Кавайских островов, но сейчас он живет в Сан-Диего. Деррел помогал мне снимать видео. Это довольно популярный пляж в Сан-Диего. Людям находит, нравится здесь находиться и отдыхать. И, конечно, тут можно пройти 8 шагов вдоль пляжа, что я собираюсь сегодня и сделать. Лахоя-Шорс – это необычный и спокойный район, окружающий одноименный пляж. Популярный среди местных жителей и приезжих широкий песчаный пляж Лахоя-Шорс длиной в 1,6 км идеально подходит для принятия солнечных ванн и купания. Пляж Желокое Шорс много прекрасного, чистого и мягкого песка, на котором вы можете и, вероятно, будете комфортно проводить день. Летом. Волны на этом пляже обычно самые нежные из всех пляжей Сан-Диего. Потрясающие закаты, а ночью пляж оживает от зарево-пляжных костров. Ну, а если хотите чего-то поактивнее и поострее, то туры на байдарках, катание на доске с веслом, серфинг, дайвинг и даже снорклинг с леопардовыми акулами – это для вас.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 смурно или солнечно, неважно. Есть много причин посетить этот прекрасный пляж. Вот главные развлечения и удобства, которые я ценю. Красивый песок. Купание или просто веселье в океане с приливом. Пляж хорош для бега, ходьбы и других упражнений. Тут красивый пирс-скрипс, а спасатели всегда на дежурстве. Костровые ямы для приготовления вкусняшек, ванные комнаты и душевые для споласкивания морского песка. И, конечно, бесплатная парковка. Уже засветило солнце, стало очень тепло, даже жарко на набережной. Люди залезли в Я боюсь купаться в океане, потому что пару лет назад меня ужалил кад. На этом пляже несложно увидеть и многих серфингистов, дарингистов, а также. Норклеров, которые возвращаются э, из подводного плавания. Сегодня утром молодежь проводила акцию протеста и просила присутствующих подписать петицию против строительства ядерных электростанций из-за океана. Люди отдыхают, кто-то загорает, кто-то э, учится серфингу, тут курсы специальные проводятся Сегодня очень такой приятный день Люди наслаждаются прогулками и плавают, и просто проводят хорошо их субботу Сначала был горячий песок, а сейчас тут такой мокрый, потому что волны. Солнце то появляется, то пропадает. Люди отдыхают. Кто-то плавает, кто-то просто гуляет по берегу. А кто-то на своей доске катается, как вы видите. День абсолютно прекрасный. Надеюсь, у вас тоже. Let's <laughs> go.